Навыки, о которых я говорю, они не подразумевают, что это надо делать быстро и сразу. И здесь тоже стоит включить, наверное, осознанность, то, с чего мы начинали, и осознать свою уникальность. Темперамент у всех разный. Кто-то с рождения более медленный и меланхоличный, кто-то более активный. И здесь, учитывая свои особенности, те же самые навыки можно использовать по-разному. Поэтому здесь даже вопрос, ну, он не совсем понятен, когда вы начинаете осознанно в него входить. Да? Кто-то может креативить и там, поддерживать, быстро говоря, быстро бегая и быстро что-то там перекидываясь мячиками на пути, а кто-то будет это делать в какой-то такой расслабленной обстановке, медленно, но смысл останется тот же самый. Смысл поддержки, смысл энтузиазма, смысл понимания, что я уникален и мой партнер уникален, он все равно останется. Поэтому темперамент никаким образом не мешает вам меднавыки развивать и быть осознанными наоборот. Как раз здесь стоит замечать, какой у меня темперамент, и делать так, как мне комфортно и как хорошо со мной другому человеку. Потому что не учитывая свои особенности, не учитывая свой темперамент, не учитывая свой сложившийся на данный момент характер, многие люди страдают от заниженной самооценки, потому что начинают себя сравнивать с кем-то, кто, например, там, ну, листают инстаграм, есть какой-то блогер, который постоянно веселится, танцует, он, у него какая-то там сумасшедшая, яркая семья, там какие-то у него события постоянно... То он куда-то в одно место полетел, то в другое, то на этом катается, то на том. Вот если а, есть постоянно вот это наблюдение с другими людьми, но нет понимания, кто вы, возникает как раз такая самокритика, сравнение себя с другими, ощущение себя неправильно. И за этим следует у нас гонка достигаторства, когда я пытаюсь поломать себя и стать как тот человек, или делать, как они делают. Я говорила о другом. Я специально начала. Говорить о том, что сначала мы осознаем и раскрываем свою уникальность, а потом на свою уникальность мы уже нанизываем свою концентрацию к своей цели, свою силу воли в своем режиме и креативность, идущую изнутри, а не взятую от кого-то как правильное. Так, следующий вопрос. Как найти такого же осознанного человека? Практика жизни показывает, что когда вы на самом деле осознанными становитесь, как-то мир вокруг вас меняется, и вы в другие места ходите, с другими людьми общаетесь, в другие блоги попадаете для того, чтобы посмотреть эфиры, и проблема найти, она не возникает. Сам ваш интерес Ведет вас в те места и к тем людям, которые вам соответствуют. Потому что вам просто становится с людьми неосознанными, неинтересно, тесно, тяжело, некомфортно, а если вы человек осознанный, когда вам некомфортно, вы из этого выходите. Выходите отсюда, идете куда-то в другую сторону. Поэтому здесь слово найти, оно не совсем, наверное, уместно. Я бы здесь поменяла бы его на идти за интересом. Вот идти за интересом, пробовать новое. Посещать какие-то места, где такие люди вводятся, которым интересно то, что вам интересно. И сразу же вокруг вас возникает совершенно другое окружение.